Всем привет! Вы смотрите Универ -ньюс. Меня зовут Настасья Иванова. Сегодня ты увидишь. В Казанском университете обсудят проблемы бизнес-образования. Новости ректората. Как изменить университет в ближайшем будущем. Заселение в деревню Универсиады. Об этом и многом другом вы увидите сегодня в выпуске. В КФУ обсудили роль изменения обучения бизнесу в общей стратегии развития российского высшего образования. Подробности расскажет Аделя Шмилова.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 На ректорате Казанского федерального университета вновь обсудили вопросы приемной кампании. Также важной темой стало открытие ситуационного центра КФУ. Подробнее в следующем сюжете.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 Казанский федеральный университет посетила делегация одной из крупнейших китайских компаний. Компания Huawei работает в сфере телекоммуникации, а на встрече с руководством университета речь шла о перспективах сотрудничества. Партнерство будет заключаться в создании совместных исследований и разработок. Казанский университет посетила ректор Северокавказской государственной гуманитарной технической академии. Во время переговоров было заключено соглашение, благодаря которому преподаватели академии и учителя школы Карачаева Черкесии смогут повышать квалификацию на базе Казанского федерального университета. Олег Кашин, Далее известны сроки заселения первокурсников КФУ в деревню Универсиады. Всего под нужды КФУ будет предоставлено 13,5 тысяч мест в деревне Универсиады и в студгородке КФУ. Подробности далее. В малом зале концерно спортивного комплекса «Унинг» состоялось совещание по вопросам заселения иногородних и иностранных студентов в общежитии Казанского федерального университета. Заселение иногородних студентов первого курсочной формы обучения Казанского федерального университета в деревню универсиады будет проходить с 24 по 31 августа в соответствии с графиком заселения по институтам. В этом году была предложена и принята на конференции профсоюзная организация, была принята студенческим советом студенческого городка ассоциации деревни и ассоциации иностранных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 Тесты беспилотного транспорта уже вовсю идут на специальных площадках, но пришло время посмотреть, как поведет себя робот на трассе среди других машин.